Какие хорошие песни я так и запоганил. Ну, как бы все твое Спасибо. Со стороны не в стриме, но это клево. Мы тут уже обсудили в чате. Да. Мы... Певцы бомбы. Вот там... не топовый стрим. Конечно, вам там дают, блин, по 15 минут. Там, если не будет, по 5. Нарисуйте мне дом Да такой, чтобы в масть Масть козырную Лучше бы в бубну доме том укажите место Где бы упасть И заснуть, и не слышать Зов глашатая вдруг Нарисуйте мне дом Да такой, чтобы жил Да такой, чтобы жить не мешали Где устав от боев Снова силы копил И в котором никто И в котором никто Никогда бы меня не удалил жалил я бы сам я бы сам даваюсь, не сумею не найти мне никак эти полутона подремучим дремучим лесам все скачу все скачу на коне я и ухала Потом, через день пробуждаюсь от сна, Нарисуйте очаг, Хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, Только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел. Из холодных ресниц, из холодных ресниц теплым домом однажды подумала я бы сам, я бы сам нету красок заветных, знаю их, только две и сжимаю рукой, то била, то бела, то бела. То бела. То темно, беспросветно Расценить бы, да нет У меня акварели такой Нарисуйте меня Да такого, что в крик Чтобы мама моя Не боялась за сына Нарисуйте меня журавлем лишь на миг Я хочу посмотреть на людей Я хочу посмотреть на людей Я хочу посмотреть на людей с высоты журавлинова клина Я бы сам, я бы сам Да ломаются кисти и Только грифу дано пальцы выдержать пункт И летят, и летят, и летят в облака Поднимаются листья этих нот Горьких нот, облетевших с разорванных струн и летят, и летят, и летят, и летят во облака поднимаются листья этих нот, горьких нот, облетевших с разорванных струн. Догадайся. Блин, что у меня под жопой а под донат под, жопой. под жопой в донат, а, поджопаю в донат, под жопой Я, конечно, донат. догадывался, он теперь я увидел. Я рад или не рад? Не рад, рад ты мне или не рад?